Идеальная медицина. Перед тем, как снимать это видео, я хотел подготовиться и узнать, какая медицина у нас на земле может быть идеальной. Ведь кто-то едет лечиться в Израиль, кто-то в Германию. Но когда я открыл поисковой запрос и задумался о том, как правильно вести поисковой запрос, меня оснило. У нас на земле никакая медицина не может быть идеальной. Я объясню, почему. А, независимо от страны проживания, Казахстан, Израиль, Россия, Германия, любая медицина существует, пока ты болеешь. Простудился, покупай лекарства. Даже если ты самый здоровый человек, ты если поцарапался, порезался, все равно йод, зеленка, бинты, это все нужно покупать, это все платное. Я нащупал верную дорожку, когда вспомнил, что у нас на Земле еще и существуют и наследственные болезни. Тогда я вспомнил про искусственное оплодотворение. Эта технология позволяет на уровне ДНК исключить все генетические болезни. Это ну, самые такие легкие примеры. Это склонность к алкоголю, склонность к ожирению или наоборот к дистрофии. И, но ну, там на самом деле наследственные болезни очень страшные и не хочу их перечислять. Помимо этого, искусственное оплодотворение, оно еще и позволяет, ну, грубо говоря, настроить ребенка, выбрать пол, самое главное, да, выбрать цвет волос, цвет глаз, прочее. Ну, выбрать, конечно же, не из всего спектра радуги. Ну, то есть, если у всех предков без исключения, были исключительно карие глаза, то ребенку никак не получится выбрать, к примеру, зеленые или голубые. Но в современном мире эта технология она очень дорогая, и позволить себе ее могут далеко не все. Давайте представим, что какая-нибудь страна, наподобие Сингапура или Объединенных Арабских Эмиратов, заботясь о своем населении, закон, по которому всех детей нужно будет рожать исключительно и только через искусственное оплодотворение. Плюс к этому обусловимся, что в стране уже будет чистая экология, совсем чистая. То есть никаких вредных заводов, вредных машин, мусорные свалки, все в таком роде не будет. Чистая экология в этой стране. И помимо этого еще один нюанс, что государство берет на себя все затраты, связанные с этим делом. При таком раскладе, по моему скромному мнению, уже через три поколения уровень болезни в стране будет около нуля. Это идеальная схема в наших фантазиях, но здесь есть один маленький нюанс. Помимо закона, который заставляет всех использовать искусственное оплодотворение, нужен второй закон, который запрещает естественное деторождение, и наказание за это должно быть очень жестоким. В противном случае трех поколений не хватит, чтобы уровень болезней снизить до почти нуля. Это касается наших фантазий. Но такой пример уже был в истории, по крайней мере, если верить фильму 300 спартанцев. Согласно этому фильму, в Спарте существовала такая система, но она была более жестокой. Рожденный ребенок, если он не подходил под стандарты Спарта, его выбрасывали в яму, наверное, погибель. И вот пока эта система существовала, все дети были как на подбор. И Спарта была могущественным государством. Но стоило не доглядеть, до одного ребенка он вырос, вырос карбатым, опять же, если верить фильму, и сдал врагу овечью тропку, или как она там правильно назвалась, я уже не помню, давно смотрел этот фильм. Внимание, спойлер! Спарта проиграла. Давайте же попробуем перенести эту почти идеальную медицину в мой почти идеальный мир. Что у нас получается? А Получается следующее. Медицина делится на несколько сфер. И первая мы ее уже с вами обговорили, это сфера акушерства. То есть медики на уровне ДНК исключают все потенциальные болезни, из ребенка, чтобы он не только вырос, но и повзрослел и состарился абсолютно здоровым. Вторая сфера. Изначально я хотел ее назвать поскольку в моем мире будут существовать войны, сражения, и это все нужно будет лечить, но потом я подумал, на войне же могут быть не только увечья телесные, там отравление, удушение, Стрела в глаз попала, зуб вылетел. Очень много разных нюансов, которые могут быть на войне. Поэтому медицина называется военная. Ведь военный врач должен обо всем знать и все уметь. Он должен в любой ситуации знать, как помочь пострадавшему. Это вторая сфера медицины. И третья сфера медицины – это психология. Да, сложно назвать ее медициной, но для отдельного видео она слишком маленькая, поэтому я назову ее половинкой медицины и я оставлю это здесь. Психология, она служит не столько медициной для лечения населения, сколько наукой для государства, для правителей, чтобы знать, как правильно регулировать конфликты внутри страны, за ее пределами, как вдохновлять своих воинов, как подавлять воинов-врагов и так далее. Поэтому это не совсем медицина, но, как я сказал, оставлю это здесь, пусть здесь полежит. Возвращаясь к нюансам идеальной медицины, нужен тотальный контроль со стороны государства. Без этого никуда. Поэтому я добавлю очередь. Очередь на право родить ребенка. Это связано с тем, что уровень населения должен быть максимально стабильным, чтобы не было демографических волн. Когда, например, в пятом классе учатся 30 детей, а в первый класс никто не пошел. Потом через не несколько лет в десятом классе 30 человек, в первом классе снова 30 человек, а пятого класса в школе нету, никто не учится в пятом классе. По этой причине я считаю, что очередь должна быть, и она вполне себя оправдывает. В сфере медицины будет некий управляющий орган, который и будет следить за очередью с поправкой на уровень населения, текущий на уровень рождаемости, смертности и кучу других фактов, он будет вносить поправки на очередь. Опять же, в случае нарушения закона в данной сфере единственное наказание – это исключение из города. Для существования идеальной медицины нужны соблюдения двух факторов. Первое, это тотальный контроль со стороны государства, о котором я только что говорил. И второе, это доступность для каждого. Ну а в нашем мире, как ä, знают мои подписчики, не существует денег, не существует расслоения на богатых и бедных. Если ты работаешь, ты... Получаешь питание, получаешь одежду, все-все-все, и спокойно существуешь внутри города. Если ты не работаешь, тебя лишают всех этих привилегий и выселяют из города. А за чертой города ты живи как хочешь. Добывай себе еду, где хочешь. Добывай себе одежду, где хочешь. Отбивайся от диких животных, как хочешь. Никто за тебя не будет отвечать. Я хочу на запись написать сценарий для короткометражного фильма «Ошибка» и выпустить это видео, когда будет 100 подписчиков. То есть я хочу видео приурочить к сотне подписчиков. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, зовите друзей. Всех вам благ, что ли. Ладно надо еще монтировать это дело 25 минут